Притча о бамбуке Давным-давно в самом сердце Восточного Царства существовал прекрасный сад. И хозяин сада каждое утро приходил прогуляться под сенью его ветвей. Из всех обитателей сада самым прекрасным был любимец хозяина – грациозный и благородный бамбук. С каждым годом бамбук становился все прекраснее. Хозяин питал к нему нежные чувства и восхищался его красотой. Однако бамбук оставался скромным и кротким. Когда в сад наведывался шаловливый ветер, бамбук отбрасывал прочь всю серьезность и пускался в пляс. Он весело резвился, раскачиваясь из стороны в сторону. Поднимался, опускался, подпрыгивал и кланялся в радостном самозабвении. Он возглавлял грандиозный танец всего сада. И этим радовал сердце хозяина. Однажды хозяин подошел к бамбуку и начал его разглядывать. Приветствуя любимого хозяина, бамбук низко склонил голову в нетерпеливом ожидании. Хозяин заговорил. «Бамбук, я люблю и восхищаюсь тобой, но я должен использовать тебя». «Я готов, хозяин, — ответил бамбук. — Делай со мной что тебе угодно». «О, бамбук, — печально продолжил хозяин, — для этого мне придется срубить тебя». Бамбук охватил ужас. «Срубить? Меня?» Меня, которого ты сам сделал прекраснейшим растением в своем саду? Срубить меня под корень? вот только не это, только не это. Используй меня себе на радость, но только не руби меня. Мой возлюбленный бамбук еще печальнее сказал хозяин. Если я не срублю тебя, то не смогу тебя использовать. Весь сад затих. Даже ветер затаил дыхание. Бамбук молча склонил свою гордую величественную голову. А потом раздался его шепот. «Хозяин, если ты не можешь использовать меня иначе, тогда исполни свою волю и сруби меня. Я верю, что для тебя в этом есть смысл». «Мой возлюбленный бамбук, но мне придется отсечь твои листья и ветви». Бамбук взмолился. «Хозяин, пощади, сруби меня, но зачем тебе мои ветви и листья?» «Увы, мой бамбук, если я не отрежу их, то не смогу использовать тебя». Солнце скрыло свой лик. Бабочка, что слушала разговоры в страхе, упорхнула прочь. В преддверии самого страшного бамбук тихо прошептал. «Хорошо, хозяин, срежь их, я доверяю тебе». Хозяин печально продолжил. «Бамбук, кроме этого, я рассеку тебя надвое и выну твое сердце, потому что, не сделав этого, я не смогу использовать тебя. Руби, хозяин, и делай все, что нужно. Я доверяюсь твоей мудрости». И хозяин сада срубил бамбук среза его ветви оборвал листья, разрубил его надвое и вынул сердцевину. Потом, осторожно взяв бамбук на руки, он понес его к небольшой быстрой реке, звенящей посреди иссовших полей. Там хозяин осторожно положил своего любимца на землю, опустив один его конец в реку, а другой ворык на поле. Чистая, искрящаяся вода с веселым журчанием потекла по желобу срубленного бамбука на измученные жаждой поля. Они начали впитывать живительную влагу в едином ритме земли. Обрадованно запели птицы, и даже загрустивший ветер оживился и зашелестел ветвями деревьев. Звук текущей воды по стволу бамбука рождал новую, удивительную мелодию жизни. А тем временем хозяин посадил рис и стал ждать. Вода питала и насыщала жизненными соками посеянные семена. Появились ростки, а через некоторое время настала пора сбора урожая. И все это случилось благодаря новому призванию бамбука. И бамбук, некогда величественный в гордой красоте, еще более возвеличился в своем смирении ради служения. Когда-то в саду он красотой своего танца воспевал царство жизни. Теперь же, благодаря любви, мудрости и доверию, бамбук принес песню жизни в царство своего хозяина. Дау речного бамбука. Путь служения высшим ценностям через простые каждодневные действия. Там, где ты нужен.